Я думаю, у каждого возникал вопрос, как подойти к руководителю и попросить повышение зарплаты. Прежде чем это делать, нужно самому определиться, а на основании чего вы решили, что нужно поднять зарплату. Вы стали выполнять больше функций, вы стали приносить больше денег, ваша компетентность выросла, и от этого выросло качество вашей работы, выросла ваша ответственность какие изменения произошли в вашей работе, что вы стали дороже. Поэтому, прежде чем идти к руководителю, составьте список, какие вы внесли улучшения в работу. И вот уже имея этот список, вы идете к руководителю и говорите, у меня к вам разговор. Скажите, когда мы сможем с вами сесть и обсудить. Делайте мелкими шагами. Он говорит, такой вопрос, он говорит, у меня есть вопрос по оплате моей труда, моей, моего труда. И вот уже имея этот список, вы идете к руководителю, но не выкладывайте сразу все, а сначала договоритесь, спрашиваю у него, когда вы сможете с ним обсудить. Назначайте встречу, время, чтобы о, ему было комфортно, он и должен назначить. Это будет первый шаг вашему пути. Он, конечно, может сказать, а что вы хотите обсудить? Вы скажете, я хочу обсудить мое вознаграждение. Какое вознаграждение? За сделанную мной работу в вашей фирме. может сказать, вы хотите получить повышение зарплаты. Вы ответите, я хочу это обсудить. Если он спросит, на самом деле, чего вы решили, что вам можно поднять зарплату, вы скажете, у меня есть аргументы, я хотел бы ими с вами поделиться. Именно вот постепенность – важный момент в обсуждении, то есть он как бы соглашается, допускает к этому. Возможно, он скажет, нет, я пока не готов это обсуждать. Сделайте паузу, через неделю опять подойдите. Я бы хотел все-таки обсудить этот вопрос. Как минимум, вы можете обсудить, когда он будет готов это обсуждать. Хорошо, наступило время, и вы сели за стол переговоров обсуждать ваше вознаграждение. И вот теперь а, вам нужно начать не с того, что вы сделали, какой вы молодец или какая вы умница, а с того, что получила фирма благодаря вашим действиям, с успехов и с результатов вашей деятельности, то, что стало ценным для предприятия, для руководителя. И почему это ценно? И только потом вы говорите, это произошло вследствие того, что я поднял компетентность, организовал более качественный производственный процесс, там, заключил в более выгодные контракты, что-то сделал. Вот тогда только переходите к себе. А если вам говорят, нет, это того не стоит, я думаю, что это хороший повод задуматься, а в той или фирме вы работаете. Конечно же, сейчас не раздают на каждом углу хорошие должности, но все же, если вы растете, если вы действительно растете, вы растете как эксперт, как специалист, как организатор, то за хорошим человеком всегда идет охота. Рано или поздно вас заметят и сделают вам другое предложение уже на стороне. Не стоит шантажировать э, директора, что если он не согласится, вы уйдете. Это ваше внутреннее решение без обсуждения с ним. Потому что если вы начать шантажировать, к вам учт относиться как к шантажисту и постараются от вас избавиться. Это не та история, с которой нужно приходить к руководителю, а иначе я уйду. Скать, и дорога, тогда скажет он, ну я в том числе его поддерживаю. Поэтому. Делайте э, то, э, что вы принесли фирме, что, каким, благодаря каким вашим усилиям это получилось. договаривайтесь на обсуждение и потихоньку укладывайте карты на стол. Получайте хорошую зарплату и живите с удовольствием.